Сюда угу. классно прибыл подарок вот такие вот мы все любопытные ура спасибо про за такие чудесные подарки пошли посмотрим что там такое Пошли. Пошли, пошли. Идем посмотрим, идем, идем. Ну давай, открываем, посмотрим. Тут нашла форма. Угу. Ух ты, мам, посмотри. Какая прелесть, здесь мисочка. Еще с водным дном. Проплан, угу. пурина с двойным дном Класс, для воды такая. и корма угу. и наши детки все да. любопытные любопытные <с да а еще обещанный пробиотик классно обещанный пробиотик вот он такой классно слушай надо почитать как как его делать употреблять. Вот такие мы все любопытные. Да. Да, нам ага. все интересно. А на Одновную мисочку мы обязательно используем. Uh -huh. <смех> ага. Да, <смех> да. Да, да, да. Вот там вас ждали. Классно. Оно. Давай я вам покажу. Вот сам пробивок. Uh -huh. Ой, кто-то уже, уже хочет кушать корм. Да-да-да-да. <связь> вот такой вот он. Угу. Фу, еще времени. <связь> Очень любопытные мои. Низочку мы обязательно будем искать. Чарлик, ты самый-самый такой голодный, да, Чарлик? <связь> Чарлик. Скажи, я так люблю план, что не могу уже удержаться. Угу. Все Классно. Да, про план радует Ну вот так вот Будем пробовать